Здравствуйте, да, я только что потестил эти лыжи, которые вы видели в титрах, скажу честно, я хотел очень их потестить, потому что очень они пафосно подавались на ИСПА, очень они потрясали российский почему-то сегмент лыжного интернета, и, в общем-то, мне хотелось лично их потестить, скажу честно, я уже, уже, естественно, да, на этот момент я посмотрел даже результаты других тестеров, а, ну, конечно, они все такие, там, дилерских семинаров и так далее. Ну, перед тем, как оценить эти лыжи, я скажу сразу на опережение, что, в общем-то, в принципе, наверное, сейчас будет непопулярное решение мое, скажем, принято, да, и всем представителям горнолыжной индустрии российской я могу передать привет и сказать, что, в принципе, в мое отсутствие вы можете меня даже бить, в общем-то, мне, в принципе, все равно. Теперь перейдем к лыжам но, в общем-то, наверное, если бы были они поданы с меньшим пафосом и выставлены в некую среднюю категорию наверное, было бы хорошо вот так вот, вот прям вот бомбически но это очень завышенная о них оценка лыжа очень средняя ну, реально средняя вот, и, ну, средняя я имею в виду в этом классе то есть это не новичковая, конечно, лыжа безусловно в этом классе она по характеристикам, по катанию она очень средняя с очень относительной хваткой стабильностью такой относительно тоже то есть вот даже в рамках этих тестов то с учетом того что они у меня попались третьими перед ними уже были лыжи которые безо всякого пафоса да как бы ехали лучше а, лыжи хотят ехать в свой поворот поворот свой какой-то средний а, в коротком повороте их надо запихивать Держаться они за него не хотят У них то задник провалится, то носок провалится Лыжи требуют а, точного баланса Вот, в принципе, если не проблема с балансом То, в общем, конечно, можно их гонять Да, если, опять-таки, склон хороший, ровный, мягкий и нежный То они будут, конечно, держаться Но и другие тоже будут держаться В общем, ничего в этих лыжах такого, чего, возможно, нет в других лыжах Нет Вот они какие-то вообще, ну, реально левые у них. у них недостаточно, а продольная, как я даже и не понял, она то есть, то нет. В общем, лыжи, мягко говоря, неинтересные, а по тому уровню, на который они заявлены, так и неинтересны двойне, потому что они на него не катят. Вот, позитивных эмоций они у меня не оставили. Исключительно было любопытство. Я, честно говоря, полсклона пытался с ними подружиться и найти какую-то интересности, какую-то стилистику на их катании, ну, ну, нет, она есть, я даже, в принципе, ее нащупал, но это очень статические лыжи, они не подразумевают динамичного катания, они его не хотят, не терпят и прыкаются под ним, как бы, да, вот, и, в общем, честно говоря, отстой, отстой, ну, поставлю им оценки в середину, но не более того, вот, вот так, к сожалению, но это так, в общем, наверное, а в этой серии остались еще пару других моделей, я думаю, что они более интересные. Пойду попробую их потой, чтобы не пропустить. Подписывайтесь. Встретимся на склоне. Ну и все, вопросы на форуме, на сайте чаще. Пока.